Здравствуйте, с вами Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money. Наш фонд, наш фонд является инвестиционным млм проектом основан 7 декабря 2019 года. Основатель и руководитель нашего фонда – это Денис Сологуб. Работает честно, прозрачно и платежеспособно. Тема сегодняшнего вебинара, презентации нашей – это Первую очередь, конечно, это маркетинг нашего фонда, я сегодня вам покажу, как можно стать у нас за короткий срок, стать миллионером у нас в фонде. И второй, конечно, вопрос, это как научиться а приглашать партнеров себе в бизнес. Это, конечно, тема уже настолько заерзана до дыр, но она постоянно актуальна. И поэтому мы сегодня немножко, я вам расскажу, как научиться приглашать. И, конечно, третья тема, это как лучший источник дохода, это, конечно, наш фонд. Я хочу сегодня начать с того, что Многие мне часто, часто мне спрашивают, Ольга, как вы достигли того, чего хотели. Ну, я... Раскройте свой секрет. Ну, я сегодня вам немножко расскажу, поделюсь своим секретом. Один из самых главных моих секретов, который помогает в сложных ситуациях, это, конечно, слово из трех букв, которое знают все. Это слово вы все знаете с самого детства. Я понимаю, что вы улыбаетесь. Я считаю, что и не нужно... Этого стесняться, потому что чем больше успеха вы достигаешь, тем важнее делиться секретами со своим, со своим окружением. И поэтому слово, которое от, этому откровению, в этом принципе я научилась и у других успешных людей. Я часто общаюсь с успешными людьми, мне очень нравится это. И это слово из трех букв, и оно такое простое, что может вызвать у вас изумление. Но именно оно работает лучше всех, ребята. Сейчас я вам расскажу как с его помощью вы можете достичь успеха. Это обычно делают многие люди, когда сталкиваются с проблемой, жалуются на обстоятельства, винят всех вокруг, винят своих, во всех своих неудачах и родителей, и сотрудников, и клиентов, и президентов, до да кого угодно. Всех попало. Вам, наверное, тоже встречалось такое. Все эти жалобы, сомнения и попытки обвинить, все, что угодно в своих неудачах ведут только к одному – потере мотивации, потере времени и потере возможностей. И в результате к потере энергии именно а, уныние и жалобы съедают самое большое количество энергии. Они просто пожирают ее все больше и больше и никогда не, могут, не смогут насытиться. Именно поэтому многим людям так трудно прекратить такое негативное поведение. У них просто не хватает энергии для того, чтобы выйти на новый уровень. И они попадают в замкнутый круг. Ребята, хорошая новость в том, что в каком бы сложном, отчаянном положении вы ни находились, вы всегда сможете прекратить свое сознание, переключить, вернее, свое сознание с минуса на плюс. А вспомним одно только одно только единственное слово. Это слово из трех букв. Ребята, но оно настолько простое, мы с самого детства им пользуемся. Это слово «как?» Как мне получить то, что я хочу? Как мне действовать в этой ситуации? Как мне решить эту задачу? Вместо того, чтобы говорить, мне никогда не купить эту квартиру, потому что я мало зарабатываю, встань поставьте себе этот ворклот. Ставить вам во себе вопрос по-другому нужно. Как мне купить новую квартиру? Как мне достичь этой цели? Как мне реализовать свою мечту? Вместо того, чтобы думать, что вы не умеете общаться с людьми или что а, к вам никто не прислушивается, лучше задайте себе вопрос. Как я могу научиться общаться с людьми? А вы сами прекрасно все знаете о том, что бизнес в интернете, он построен только на общение с людьми. Люди приходят к вам в команду и в бизнес только через общение. Как я могу научиться навыкам приглашать? Вы просто задайте себе этот вопрос. И не надо ждать немедленного ответа. Вы просто думайте на эту тему и ищите решение. В окружающем мире ответы приходят отовсюду. Ребята, поверьте мне, вы вдруг узнаете о полезной книге, знакомитесь с нужным человеком, слышите чьи-то разговоры и в них находите решение своей проблемы. Слово «как» можно сравнить с аккумулятором в автомобиле. В нем есть энергия для запуска двигателя. Это просто как слово «как». Как стартер заставляет ваш мозг работать, заставляет ваше сознание искать решение и заставляет вас действовать. Только действия, ребята, приводят к результату, поверьте мне. Именно действия – это неиссякаемый источник энергии, к которому вы подключаетесь, когда начинаете что-то делать. А для того, чтобы запустить двигатель, вам нужно всего лишь задать себе вопрос «Как?». Бывает, что проблема кажется такой большой и сложной, что представляется в голове, как а, что-то огромное, неразрешимое. Бывает, что и силы на исходе, и все надается с огромным трудом, но всегда можно запустить вечный двигатель. И подключиться к источнику неиссякаемой, неиссякаемой энергии, прошу прощения, просто задать себе вопрос, как я могу это сделать. Многие великие люди говорили о том, что человек – это удивительное творение, и его возможности безграничны, и были правы. Это правда, это правда, и еще раз это правда. И многие убеждались в этом на собственном опыте. В нас скрыты невероятные резервы, которые включаются в нужный момент. Нужно просто знать, как получить к ним доступ. И один из этих способов – это использовать слово «как». Обязательно используйте этот мотивирующий и э, э, э, э, э, э, могущественный способ и научите ему свое окружение. Именно так вы сможете выйти на новый уровень. Не только сами, но и вы получите поддержку от тех людей, с кем вы общаетесь. А еще раз говорю, общение – это ваша ваша целевая аудитория. Побольше общайтесь, ведь... В бизнес люди приходят только через общение. Ну, а сейчас, наверное, я сделаю демонстрацию экрана, и мы перейдем на... к себе, я перейду на кабинет, ребята, и на кабинете вам Более подробно все расскажу Те, которые Партнеры знают И работают, они очень Знакомы с кабинетом, наш кабинет Полностью весь управляемый Да и бизнес у нас полностью управляемый У нас выставляется брони Это не так, как в других проектах Слева направо на свободные места Идет заполнение Ваших Становятся ваши партнеры И бывает в в этих матрицах очень обидно. Я работала много лет и я знаю, а что приглашаешь, приглашаешь и заполняешь тех людей, которые просто пришли на халяву и сидят, а ждут. Простите за мое выражение. Сидят и мухом дули крутят или в носу ковыряются. Они приглашают. И становится очень обидно, что ты работаешь за себя и за того парня. Поэтому, когда я 5 лет тому назад попала в управляемую матрицу, то, естественно, я была в шоке. Почему я раньше об этом не знала, так как здесь у нас... В управляемой матрице работать очень легко, потому что вы выставляете бронь, и куда вы выставили бронь, туда и станет ваш партнер. Это очень хорошо, и у нас в кабинетах все просматривается, вы можете помочь своим партнерам. Ну, просто я... На прошлом вебинаре показывала, я не очень-то люблю показывать свой кабинет, обычно ну, не делаю этого, но... Тем, кому интересно, можете посмотреть предыдущий вебинар мой, а я там показываю свой кабинет. Ну, а для того, чтобы стать, конечно, партнером нашего фонда, вам нужно, конечно, пройти регистрацию. Регистрация, она довольно-таки простая, единственное, что нужно, подтвердить регистрацию через вашу почту. Почта должна быть Google или Яндекс, на другие почты письма не приходят. И как только вы подтвердили свою регистрацию, вы оказались в вот таком кабинете. В первую очередь, что нужно сделать? А это установить свой аватар. Это загружаете свой свое фото с компьютера или с телефона, с планшета, и как только код приходит, нажимаете кнопочку «Загрузить». А Следующий этап – это, конечно, нужно прописать свой профиль. А для чего это нужно, ребята? А для того, чтобы ваш спонсор мог в любое время связаться с вами. И вы точно так будете приглашать своих партнеров, и вы как спонсор тоже должны светиться у них о том, что вы серьезный человек, что у вас прописан скайп, вам всегда можно позвонить позвонит партнер и на скайп. Он может позвонить всегда на телефон, он может вам написать в ВК на страничку. Точно так, как вот я вижу своего спонсора. Точно так вы можете написать своему спонсору и письмо на почту. Значит, в этом разделе, ребята, у нас еще и прописываются кошельки. мы Вывод у нас денежных средств, заработанных, на два, две платежные системы. Это Perfect Money. И пайер-кошелек. С перфекта вы с кабинета ставите в рублях, а на перфект вам приходит в долларах. Поэтому будьте очень внимательны, прошу вас, прежде чем прописывать и нажимать кнопочку «Сохранить», вы внимательно еще раз проверьте, правильно ли вы прописали свои кошельки. Итак, вы все прописали, нажимаем кнопочку «Сохранить». В этом разделе есть можно, если вам не нравится свой пароль, то вы здесь можете поменять свой пароль. Итак в разделе «Финансы» у нас отображается, сколько вы пополнили кабинет, на вы, сколько вы заработали, сколько вы вывели, и какая сумма у вас сейчас в кабинете. Следующий у нас площадка идет, это «Денежный рай». Что я хочу сказать о ней, ребята? Ну, это деньги, просто один раз сходить в магазин. Ну, я считаю, что это для серьезных людей эта площадка не подходит. А вот следующие у нас эти площадки, у нас есть две автопрограммы. Это автопрограмма «Энергомини». Мне она очень нравится, мы сегодня ее разберем, этот маркетинг. Вот здесь за один круг вы делаете 39 750. Можно входить с 500 рублей делать. А там нет привязки к первому столу, там можно делать старт своего бизнеса с любого стола. И заработать за один круг 39 750. 750 рублей. Следующая площадка это автоэнергия. Это площадка, где мы становимся миллионерами. А на этой площадку вход 30 тысяч. Я вам расскажу сегодня, как можно войти на эту площадку бесплатно. И вход 30 тысяч, а вы за один круг зарабатываете 2 миллиона 400 тысяч. Итак. И шесть наших прекрасных, шесть любимых наших MLM-площадок. Это площадка World Money. Входить можно с одной тысячи. За один круг вы делаете 86 тысяч на баланс для вывода, а за 20 тысяч у вас активируется моя самая любимая площадка – это Golden Ring. Прошу прощения. Следующая площадка это площадка ПД. Эта площадка она очень маленькая, с очень коротким циклом и здесь если делать за один круг, вы зарабатываете 4 800, 3 800 у вас на баланс для вывода, а за 1000 рублей у вас активируется площадка World Money. Если вы будете здесь на этой площадке активно, очень активно работать, то вы будете активно продвигаться вместе со своими партнерами на этой площадке. Но на этой площадке у нас тоже очень денежная. Здесь только с одного третьего стола вы получаете 10 тысяч. И с первого стола 1000 рублей он возвращается на баланс для вывода. Что хочу сказать, в нашем фонде невозможно потерять свои деньги. Вы, если будете стараться приумножать свой капитал, ребята, вам не нужно никуда будет ходить, бегать по каким-то стартапам, не нужно никуда ни в какие проекты входить. У нас, посмотрите, какие есть шикарные площадки. Дальше площадка «Голден Ринг». И здесь у нас в мане у нас есть выход на «Голден Ринг». И это вторые ворота на площадку Golden Ring. Здесь на Golden Ring Mini можно входить через удвоитель за 2000, но чтобы сократить в два раза количество приглашенных партнеров, вам нужно, можно зайти, и я всем советую заходить сразу на 4000 и становиться сразу в первый блок. Там всего лишь два рабочих стола, и вы будете постоянно крутиться на этих двух столах, будете постоянно получать по 10 500 на баланс для вывода, и плюс будете получать пассивный доход по площадке «Клевер Мини» на три уровня в глубину и плюс реферальное вознаграждение. И что хочу сказать о «Клевер Мини» – эта площадка у нас, она очень тоже маленькая, всего два лепестка «Клевер», и здесь входить можно на 300 рублей, и приглашая за каждого партнера, вы будете получать по 100 рублей, это 50 рублей реферальные и 50 рублей по уровню. А вот когда перейдете на второй лепесточек, то там уже вы будете получать, конечно, по 500 рублей по 250 вернее будете получать реферальные и по 250 за уровень. Эту площадку тоже не надо скидывать со своих счетов здесь. Она тоже если работать на ней, то она очень доходная. Можно очень хорошо зарабатывать. Те люди, которые любят получать реферальные вознаграждения, она как раз для них. И для тех, кто только что пришел в бизнес, еще не научился приглашать, здесь можно научиться на Этой площадки. Итак, с Golden Ring Mini у нас эти ворота вторые на Golden Ring. На Golden Ring эта площадка нам позволяет становиться миллионером. Здесь всего лишь два рабочих стола, третий полностью стол выплаты. Мы на на следующей презентации и я вам расскажу за эти две площадки Golden Ring. Здесь вы зарабатываете до бесконечности, ребята. За каждого партнера, который будет становиться к вам на, на третий стол, вы будете получать... По 100 тысяч на баланс для вывода. Ну, представьте себе, и вам упало 100 тысяч на баланс для вывода. Вы представляете, у вас сразу руки затряслись, сердце, начинается сердцебиение, и до такой степени вы даже не представляете, как поднимается настроение. 100 тысяч на баланс для вывода. Шикарная, шикарная площадка, я ее обожаю, я ее очень люблю. И следующая площадка – это клевер. Здесь они одинаковые по маркетингу. Единственное, что отличается – это входом. Здесь на клевер мини вы зарабатываете всего 18 750 рублей за один круг. А вот на клевере здесь вход 3000, и вы зарабатываете 187 500 рублей. Но вы будете получать пассивный доход – по, когда будете работать на площадке Golden Ring Mini. Здесь вы будете получать тоже по ней с нее пассивный доход. А вот на площадке Golden Ring у нас идет пассивный доход на площадке World Money и на площадке А Как только становится вам, к вам партнер первый на а, третий стол а, летят 50 клонов по всей э, структуре разлетаются. На площадку World Money летят, и 10 клонов летят на площадку э, World Money. И на площадку 50 клонов на площадку ПДИ. И вот так вот, вот, ребята, у нас очень хороший фонд. Настолько денежный, что. Ну, не знаю, я таких э, вообще проектов, вы сами знаете, что я прошла в интернете за более 10 лет, прошла огонь, воду и медные трубы, видела, видела проектов, но такого проекта у нас э, у, нигде нет. Итак, площадка какая? Автоэнергомини. Она мне очень нравится нравится тем, что здесь нет привязки к первому столу. Здесь свой старт своего бизнеса можно начинать с любого стола. Вы можете начать с первого стола за 500 рублей, можно начинать со второго, можно с третьего, можно даже с четвертого, а можно даже и с пятого. Активировать только за 12 тысяч этот стол, пригласили первого партнера 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер 12 тысяч на баланс для вывода. Третий 12 тысяч на баланс для вывода. Шикарная площадка, шикарная вот это я имею в виду, стратегия, что сразу же активировать пятый стол. И здесь вы заработаете буквально 39 тысяч, вернее 36 тысяч. 3 тысячи идет с этого стола и 750 с этого. Поэтому вы здесь заработаете, постоянно будете зарабатывать по 36 тысяч. Тоже очень хорошее. Здесь вы сделали 36, 6 на вывод, а за 30 тысяч можно активировать автоэнерго. Это просто шикарно. Так у нас делают все партнеры которые работают на этой площадке. Заработали 39 750, сразу же а, активируют площадку Автоэнерго. Потому что там, а, будем сейчас разбирать, вы посмотрите сами. А там очень серьезные деньги. Итак, вы можете, а, давайте разберем. Вот именно стратегию-то, она мне очень нравится, у меня в команду заходит именно по этой стратегии. Это первый стол, второй стол и третий. Это на три с половиной тысячи. И вот у нас реинвест именно этого первого стола заложен маркетингом именно в этот же стол по броне спонсора. Так вот, прежде чем поставить сюда на это место партнера, вы всегда позвоните своему спонсору, вы выставляете бронь сюда и становится на это место ваш партнер, а ваш реинвест выставляет ваш спонсор и ваш клон становится вот сюда. И вы с одним партнером закрыли сразу два места. Это шикарно. И покупает у вас. Первый, второй стол, первый партнер, вам сразу же 750 на баланс для вывода 250 получает ваш спонсор и покупает покупку, делает третьего стола первый партнер, у вас 2000 идет накопительный. И так как только нажимает покупку первого стола второй партнер, у вас закрывается этот стол и вы сами под себя идете своим клоном, становитесь на это место. Как только делает покупку, нажимает второго стола, второй партнер, у вас закрывается этот стол, второй, и вы сами под себя становитесь уже на третье место. И как только делает покупку третьего стола второй партнер, у вас закрывается третий стол, и у вас открывается за 6000 четвертый стол. А под клона своего поставили третьего партнера. Итак, смотрите, ребята. Только здесь должна быть дубликация. Дубликация в обязательном порядке, потому что если не будете так делать дубликацию, то вы будете ну, немножко дольше идти именно к этой сумме, к этому результату. Итак, первый партнер пригласил два партнера, закрыл свои все три стола и приходит, становится к вам сюда, на это место. Второй партнер так же, как и вы, пригласили два партнера и закрыл свой, все три стола и приходит становится к вам на это место. А вот, когда первый партнер становится, вам три тысячи на баланс для вывода. За тысячу у вас получает ваш спонсор, а за 2000 тысячи у вас реинвест идет, вы можете поставить его сюда, под вашего клона выставить бронь, и вы, ваш реинвест ставить, станет именно сюда. И уже у вас одно место будет занято. Итак, третий партнер закрыл точно так, свой, пригласил два партнера и приходит становиться к вам на это место. Со второго и с третьего у вас идет, за 12 тысяч покупка пятого стола. Первый партнер закрывает свой четвертый, приходит, становится на это место. 12 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрыл 12 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл 12 тысяч на баланс для вывода. Итак, за один круг вы заработали 39 750 рублей. Все. Вы Можете 9 700, пожалуйста, выводите, а вот за 30 тысяч я вам советую, конечно, активировать площадку Автоэнерго. Это э, здесь вы, ребята, станете миллионером. Но я хочу что сказать, если у вас даже нет этих 30 тысяч, но вы можете найти э, себе партнера который готов идти с вами работать на эту площадку. Он регистрируется по вашей ссылке. Вы звоните своему спонсору, связываетесь со своим спонсором. Спонсор вместе с администрацией, вместе с Денисом. Вам переводит Денис на кабинет 30 тысяч. Вы активируете первый стол следом за вами активирует ваш партнер, и вам на баланс сразу падает 30 тысяч. И Денис забирает ваш долг, а вы продолжаете дальше работать. Вот так вы зашли бесплатно вот на этот такую шикарную площадку. А вот с первого партнера Идет 30 тысяч на баланс для вывода. И я вам уже говорила, что в нашем фонде невозможно потерять свои деньги. Невозможно. Итак, второй партнер и третий партнер, ребята, у нас ä, приплюсовываются и открывается за 60 тысяч второй стол. Первый партнер закрыл свой первый стол приходит к вам, становится к вам на это место. Я всегда советовала, и я точно так же делаю. Я помогаю своим партнерам продвигаться. Не дадут они мне соврать, я им всем помогаю. Или же ставлю клона своего, или же ставлю партнера. Но я помогаю им двигаться. Итак, второй, и вам всем советую, потому что мы и являемся фондом взаимопомощи. Мы должны помогать, взаимовыручка должна быть, помогать друг другу. Итак, второй партнер закрыл. Вместе с вами, с вашей помощью, он закрыл первый стол и приходит, становится к вам на это место. Да, когда стал первый партнер, то вы получили 40 тысяч на баланс для вывода 20 получает ваш спонсор. Третий партнер, второй партнер 60 тысяч идет накопительный и третий партнер, когда становится у вас 60 с накопительного за 120 активируется третий стол. Первый партнер закрывает свой второй стол, приходит, становится на это место. 120 тысяч идет накопительный. Второй партнер закрывает и 120 идет накопительный. этот полностью весь стол накопительный, ребята. Здесь накапливается 360 тысяч для покупки четвертого стола. Итак, первый партнер закрывает третий стол, приходит становится к вам на это место. А у меня на страничке есть, вот Нурлан пришел сюда, к нему стал первый партнер закрыл свой э, третий стол и пришел, э, стал на, да, у, у Нурлана, да, я сейчас, у меня есть на страничке, можете зайти и найти этот пост. Нурлан получил 200 тысяч на баланс для вывода, если кто не верит. Но у меня есть и скрин, и все, там э, у меня на страничке. А 40 тысяч получает ваш спонсор. А, а за 120 идет реинвест именно этого стола. Вы можете любому партнеру выставить бронь и помочь, чтобы быстрее второй партнер пришел встал к вам на это место. И третий партнер становится сюда, на это место. Это приплюсовывается с двух партнеров, 720 тысяч и идет автопокупка пятого стола. Это полностью ваша зарплата, ваша, ваша, ваше будущее, ваша мечта. Это полностью вот этот вот ваш стол. Итак, первый партнер закрывает свой э, четвертый стол и приходит становится на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Второй партнер закрывает свой Четвертый приходит, становится к вам на это место. 720 тысяч на баланс для вывода. Третий партнер закрыл и приходит, становится на это место. 720. Итак, ребята, вы за один круг заработали 2 миллиона 400 тысяч. Если кто желает купить внедорожник с нашим логотипом BortMoney, вы можете поехать в город Сочи и забрать этот автомобиль за 2 миллиона 400 тысяч. А если нет, пожалуйста, деньги по мере поступления на баланс для вывода, выводите, выводите, деньги должны храниться у вас дома в ваших сейфах. Отработали? Пожалуйста, ставьте на вывод, оставляйте в кабинете то, что вам нужно для работы, для продвижения ваших партнеров и Итак, чтобы у вас были немножко деньги в кабинете, это всегда нужно. Или можно выводить, как мы делаем, через внутренний перевод у нас есть, через новых партнеров выводить эти деньги. Можно не ставить на вывод. А, ну, кто как нравится, кому как нравится. Итак, следующая площадка, это, конечно, моя любимая. Это моя любимая, моя любимая неповторимая Golden Ring. Мне она очень нравится, ребята. Здесь вот посмотрите. Вы, конечно, сейчас скажете, Ольга, чем ты хочешь нас удивить? Три а, семиместки. Итак, ребята, я начну. Здесь всего лишь два рабочих стола. Семиместные. Два, вы будете все время здесь. Это полностью ваша зарплата. Но когда доходят на третий стол наши партнеры, то у них уже на балансе по 60 Тысяч, по 80, у кого даже 120 тысяч есть доходят до третьего стола, а у них уже на балансе такая сумма. Так вот, ребята, здесь только два рабочих стола. И у нас с маркетингом заложено именно на этой площадке есть у нас с каждого вот этого второго места у нас на каждой площадке у нас есть реинвест именно по броне спонсора именно в этот стол, именно в этот, именно в этот стол. Никуда, а именно сюда. Поэтому я всегда говорила и говорю, дружите со своими спонсорами. Ваш спонсор вам всегда поможет, всегда поможет. Итак, эту площадку можно активировать за 20 тысяч, но можно выйти на эту площадку через World Money и через Golden Ring Mini. Но и еще есть я так у кого нет двадцати тысяч, вот как работают у нас, они сложились по 10 тысяч, активировали э, один кабинет и работают вдвоем по одной реферальной ссылке. Заработали, поставили на вывод. Пожалуйста, в, в, в, в, в, в, на кошельке разделили по кошелькам по своим, и дальше девчонки продолжают работать. Это тоже вариант. Ну, вот смотрите, здесь. Я вам сейчас покажу, как можно закрыть пятью партнерами семиместную матрицу. Итак, вы активировали за 20 тысяч, пригласили первого партнера. А вот когда поставить второго партнера, звоним спонсору и спонсор. Когда вы вставляете второго партнера, ваш реинвест по броне спонсора идет в ваше плечо. Чтобы он не улетел, если вы не позвоните своему спонсору, то ваш просто реинвест вы потеряете. Он полетит слева направо, на свободное место будет искать. И полетит может даже в другую структуру. А зачем вам это? Вы будьте на связи все время со своим спонсором. Второй партнер, третьего партнера. Выставляете бронь от второго, ставите сюда третьего партнера, это может быть и партнер второго, это может быть партнер первого. А вот когда поставили сюда, а у первого будет это реинвестное место. Первый вам позвонит партнер и скажет: у меня становится партнер, мне нужно реинвест. И вы выставляете реинвест сюда, этому своему первому партнеру, чтобы в его плечо этот, его реинвест пошел. И вы получаете 20 тысяч на баланс для вывода. А вот третий партнер и четвертый партнер, они вам будут постоянно приносить двойную выгоду. Они дают переход за 40 тысяч во второй блок и плюс закрывают вам ваше реинвестное плечо. А вот под третьего можно поставить, вернее, вот э, это четвертый, а это пятый, ребята, простите. А под четвертого поставить можно, бронь выставить и поставить шестого. А у четвертого будет это реинвестное место, и вы выставляете со своего кабинета, и вы обратно получаете 20 тысяч. Итак, у вас 6 партнеров здесь, а вы видите, что я закрыли всего эту семиместную матрицу закрыли всего пятью партнерами. Вот так. У нас это все предусмотрено маркетингом. А вы, имея шесть человек, это командный, это не лично приглашенные, а ваши командные люди, вы заработали уже 40 тысяч с одного именно стола. Итак, за вами идут сюда на второй ваши партнеры, реинвесты ваших партнеров, Ваши реинвесты, и вы здесь точно так все, нигде ничего не меняется, и у вас получается 20 тысяч на баланс для вывода, когда в первом выставляете реинвест. А 20 с реинвеста первого приплюсовываются к четвертому и пятому партнеру, которые дают вам двойную выгоду. Они дают переход за 100 тысяч в третий блок и плюс закрывают ваше реинвестное плечо. А по четвертого поставили шестого шестом, бронь выставили. У четвертого будет реинвестное и опять получили. Ну, у нас партнеры еще любят дальше сюда вот делать вареную колбасу, но я это не делаю, не разрешаю. Поэтому здесь наша цель вот сюда дойти на третий блок. А вот когда сюда приходит первый партнер, а второй – это идет по броне спонсора. А когда поставили третьего партнера, у первого будет реинвестное место. И что? 80 тысяч на баланс для вывода. Прекрасно, шикарно. А вот 20 тысяч делится... 10 клонов летят на площадку World Money, 1 клон за 5 тысяч летит на 4 стол на World Money, и плюс 50 клонов летят на площадку PD. Вот он ваш пассивный доход. А вот когда сюда становится четвертый партнер, вам 100 тысяч на баланс для вывода. 5 партнер 100 тысяч на баланс для вывода. Вот здесь вот, ребята, сердце прямо бьется очень сильно. Начинается большая, очень большая тахикардия. Пульс доходит до 120. Итак, здесь по четвертому поставили, можно выставить шестому бронь. 4 будет реинвест, и опять вы 100 тысяч, и опять будете получать 100 тысяч, 100 тысяч. Вы будете постоянно выходить ваши, здесь где будут люди идти, и за вами за ваши реинвесты. Реинвесты, они же тоже будут закрываться, а реинвесты ваших партнеров, они будут все время закрываться, и все переходить сюда к вам на третий стол. И вы будете все время получать. Только не лениться, нужно, конечно, приглашать. Приглашать, приглашать и приглашать. Без приглашений у нас, ребята, нигде никогда бизнес не построишь. Не верьте никому. Те, которые люди свято верят в заработок без приглашений, проповедуют заработок без вложений, ребята, ну, проходите мимо те, которые вообще считают во всем видят негатив и все считают за лохотрон. Ребята, проходите мимо. Наш фонд это не для вас. А те ребята, которые четко знают, зачем они пришли в интернет, у них четко поставленные цели. И доброго, ребята, пожаловать в наш фонд. С вами была Ольга Арзуманян и фонд взаимопомощи World Money.